Так, всем привет! Сегодня у нас 22 февраля. Давайте мы купим НБО. Рассчитываться я буду кошельком с кошелька Payer. Вот, значит, смотрите, ребята, вы зашли в свой кабинет. INB Network. INB Network. Далее. Вы нажимаете слово «Активы». Буду показывать все стрелочками. Активы. Далее. Вы нажимаете вот на этот баннер. Все, нажимаем на баннер. Далее. Вы нажимаете вот эту кнопку перейти. Переходим. Я покупаю все с телефона. Для того, чтобы сделать полную версию, нажимаете вот на эти три точки, чтобы не поворачивать экран. Нажимаем на три точки. Нажимаем. Дальше. Версия для ПК. Версия для ПК. Ставим галочку. Вот когда вы открываете вот так вот у вас, да, вот, допустим, видно, вы нажимаете Обменять сейчас. Обменять сейчас. У вас открывается биржа. Все. Я буду оплачивать пайер. Смотрите, изначально вы нажимаете здесь слово купить. Понятно, да? Потом вы нажимаете. Сейчас, секундочку. Потом вы нажимаете платежные системы. Вот они, платежные системы. Я нажимаю платежные системы. Здесь я выбираю пайер. Ставлю галочку. Пайер. Во второй колонке я ставлю НБО. НБО. У нас открылась биржа. Вот вы видите, что по 0,05 есть НБО, да? Продает Галина. Вы нажимаете вот на эту кнопку «Купить». На зелененькую кнопку. Я нажимаю «Купить». Вот смотрите, у нее минимальная сумма, минимальная сумма 15 долларов стоит, да, минимальная сумма для покупки 15 долларов. Я к чему это все показываю? К тому, что можно подбирать под себя сумму, можно и на 5 долларов купить, и на 10 купить, и на 8, и на 7 долларов. То есть здесь можно искать, если вам это не подходит, просто нажмите вот эту кнопку «Отмена» и дальше выбирайте. Но не забывайте изначально прикрепить номер телефона. Вот эта кнопочка «Изменить». Если кто первый раз будет делать, вы нажмете, тут, надо, тут будет написано «Добавить номер телефона». Вы нажмете кнопку «Изменить», сверху появится окошко. Вы добавите свой номер через «плюс», сохраните его и успешно будете совершать далее покупку. Так. У меня получается 38, 38 долларов. Меня эта покупка устраивает. Здесь вы ставите пайер обязательно, галочку. Вот здесь обязательно галочку пайер ставите. С компьютер, Вот полная версия, на с телефона, можно спокойно купить. Вот у меня есть 38 долларов с копейками. Копейки я не ставлю, потому что возьмется комса. комиссия, да? Я пишу 38 восемь. Я куплю 760 НБО. Вот. Убираю клавиатуру. Ой. Убираю клавиатуру и нажимаю вот эту кнопку «Купить». Все, нажимаю «Купить». Открывается окно. Открывается окно. Вы нажимаете вот сюда. Ой. А, Что сделала, блин? I'm sorry. Секунду. Вы нажимаете вот «Листочки». Вот эти вот листочки, номер кошелька, чтобы скопировать его, нажимаете листочки. Понятно? Не забывайте, что у вас идет таймер на время покупки. Вот, 30 минут. Оплатите заявку в течение 30 минут. Всегда все нюансы учитывайте. Все, копируем. Появилось фиолетовое слово, копид. Идем в Пайер, так, 890-98-499, идем в Пайер. Перевести средства, выбираем пайер, пишем 38, пишем, вставляем номер кошелька, не забываем убрать лишнюю буковку, 89, так, 890, 98, 499, 890, 98, 499, все правильно, 38, 19, значит, будет, да, нажимаем перевести, Делаем скрин. Не забывайте, делаем скрин. Нажимаем кнопку ⁇ Подтвердить ⁇ Нажимаем ⁇ Подтвердить ⁇ Делаем скриншот. Все. Идем на биржу. Идем на биржу. Дальше, смотрите. Нажимаем вот эту кнопку ⁇ Выберите файл ⁇ Я нажимаю ⁇ Выберите файл ⁇ Дальше. Кто с телефона? Нажимаете вот сюда. Выбрать. Все, по порядку. Первый. Нажимаем вот эту кнопочку. Добавить изображение. Добавить изображение. Вот вы видите, появилось, да? Дальше нажимаем. Выберите файл. Опять все те же действия. Выбрать. Второй скриншот. Добавить изображение. Два скриншота загрузилось. Далее вы нажимаете... Я оплатил, я оплатил, и дальше вы нажимаете, да, я согласен, да, я согласен. Обратите внимание, что здесь изменилось окошечко. Успех, вы успешно подтвердили оплату средств, ожидайте подтверждения получения средств с продавцом. У меня было 809 НБО, 85, да, видите? То есть сейчас мы будем ожидать. Сейчас я перезагружу. Ну, возможно, они прям сейчас и не начислятся. Я хочу сказать, что до 24 часов это норма. Не пишите вы в техподдержку, если вы в течение часа не получили. Или там, я не знаю, через 10 минут вы не получили. Они зачислятся, сколько я покупала. Всегда время разное. Свои, э, свой статус вот этой вот заявочки вы можете посмотреть здесь. Вы нажимаете «Мои заявки». «Мои заявки». Нажимаете слово «Активные». «Активные». Вот вы видите вот эту вот заявочку. «Пайер 38 долларов, 760 НБО». Галина она онлайн. Естественно, она увидит, она подтвердит, и эти НБО мне начислятся. Так что, ребята, я надеюсь, что подробнее уже, но ну, некуда. Всем, всем, всем прекрасных покупок на бирже. Удачных! Сделайте все правильно, повторяйте за мной. Будут какие вопросы, задавайте. С вами была я, Евгения Шилова.